Тра-та-та-та-там! Добрался наконец-таки я до игрушечки под названием Among Us или же среди нас. И решил себя попробовать в роли члена экипажа или же предателя. Ну а какую роль подкинет нам игрушечка, мы сегодня в нашем видео и посмотрим. Давайте, конечно же, выберем онлайн. И найдем какую-нибудь публичную комнату, публичную игру. Итак, ребят, мы подключаемся. Да, мы на корабле. И поехали. Вот он наш персонаж с таким вот яйцом на голове. Наша задача найти нарушителя. Есть нарушитель среди нас. Кто же мы? Мы, ребят, члены экипажа. Мы члены экипажа. Мы будем сейчас выявлять нарушителя. Главное не попасться на его уловки. Так, ну что ж, давайте посмотрим, кто у нас может быть а, нарушителем в данный момент. Смотрим на неадекватное поведение наших товарищей. Так, вот плеер, есть один плеер, да, чувачок, он, смотрю, побежал за мной. Да, наша основная задача здесь выполнять какие-то а, квесты. Нам нужно выполнить квесты, чтобы заполнить зелененькую вот тут а, шкалу. Так, идем, ребята, идем выполнять а, квестики, которые имеются на этом корабле. Ой, ой ой ой ой убили желтого, кто же это мог быть? Давайте, ребятки, подискусируем на эту тему, кто же мог убить а, желтого. Давайте, ребятки, сейчас и проверим, кто же это мог быть, давайте проверим. Кто что думает, кто на кого думает, давайте смотрим. На глазах убил Желтого. Кто убил-то? Не пойму. Итак, у нас продолжается голосование. Надо бы сейчас нам срочно проголосовать. Итак, кого же исключила команда? Команда исключает. Ага, показался предателем слишком, навязчиво действовал этот предатель, и мы быстренько победили в этом раунде. Невероятно, друзья, обычно на поиске предателя требуется гораздо больше времени. В этот раз мы сразу же вычислили с первого раза. Видимо, предатель нас наш был не настолько опытен. Ну что ж, ладненько, попробуем еще разочек. Итак, входим в новую игру, давайте посмотрим, кем же сейчас назначит нас игра. Игра. Самое главное это здесь победить От какого лица это уже а, не важно Тут либо ты выбираешь предателя, становишься предателем Либо членом экипажа Из 10 человек членами экипажа могут быть 9 А предателем может быть только один И вот наша задача как члены, например, экипажа Выследить предателя А задача предателя уничтожить совершенно всех игроков Ну что ж, мы член экипажа и мы врываемся Среди нас находится один предатель У нас желтенький, значит, такой скин Давайте уже искать каких-то подозрительных людей. Так, ты вроде бы не похож на подозрительного, да, такой зелененький, интересненький. Так, ребят, ищем того, кто бы себя вел как-нибудь не совсем адекватно. Я, наверное, просто буду стараться бродить, ходить для того, чтобы определить, кто же все-таки предатель. Вот с этим типом мы движемся. Он был, он, он вроде как, да, да, друзья, да. Дискуссия. Кого-то убили, кого-то, друзья, убили только что. Кто же предатель? Никого не убили, просто так назначили дискуссию почему-то. Я думаю, что рановато. Думаю, рановато. Никого же не убили. Сомнительная ситуация, никто никого не убил И какой-то человек просто-напросто Нажал кнопочку И сейчас посмотрим, кого же будут нас а, выгонять Фиолетово выгоняем Но он не был предателем, черт возьми Просто так выпнули парня Даже а, не разобравшись в ситуации Так дела не делаются, друзья Надо срочно понимать, кто у нас предатель Нужно срочно вычислить а, предателя Вообще-то можно, знаете, как сделать? Можно сходить, а, знаете, куда? А, можно сходить в рубку а, в, в рубку наблюдателя и постараться оттуда а, посмотреть, кто же все-таки у нас здесь орудует. Так, этот человек у нас вроде как э, вроде как выполняет задание, но я не уверен. Так, давайте, ребят, посмотрим, а, кто у нас а, здесь в этой комнате. Никого. Давайте понаблюдаем немножечко. Да, здесь вот такой вот есть пульт наблюдателя. И я постараюсь сейчас им воспользоваться. Так, не понял, почему нельзя воспользоваться. Обычно всегда можно было воспользоваться вот этим пультом. Так, воспользуемся, ребят, посмотрим. А, синий, вижу синего, так... Здесь, смотрю, кто-то тоже караулит. Здесь у нас белый. Да, синий, белый. Так, вот это, кстати, комната. Это вход ко мне. Да, наблюдаем, значит, за входом ко мне. Вроде пока никто не подходит к нам. Так, вижу, вижу синего, вижу белого. Мы просто сейчас в режиме наблюдения. Нам нужно вычислить... Нам нужно вычислить предателя. Так, идет к нам типок. Он оттуда, отсюда убегает. Видимо, испугался. Идет еще один типок. Двое, трое. Что-то как-то много здесь типов. А У нас, смотрю, образовалась И все пытаются понаблюдать Так, секундочку, здесь тоже у нас двое Здесь еще один образовался Так, секундочку, кого-то, кого похоже, не убили никого И снова у нас дискуссия Не понимаю, почему Четверо у нас просто так а, уже а, ушли Итак, проголосовали за Белого почему-то три человека. Он тоже не был предателем. И вот так у нас игра, друзья, продолжается. То есть мы выби выбиваем просто всех а, людей. Я смотрю, предатель очень осторожен. И действует хладнокровно достаточно, то есть он никого не трогает, да, и просто-напросто отсеивает а, людей Давайте проверим, короче, кто устраивает это самое голосование а, Мне кажется, это и есть тот человек, кто предатель Да, я не убийц, скорее всего, это он и есть, мне так кажется, потому что он постоянно трется возле этой кнопки Давайте вот отбежим, да, только он там был возле этой кнопки, и давайте опять подбежим Да, он опять трется возле этой кнопки, а, мне кажется, что он и есть предатель Потому что, ну, никто, кроме него, не трется больше возле этой кнопки. Еще, еще ребят, идем. Да, опять я не убийц. Он ждет, пока кто-нибудь здесь останется в количестве одного человечка, да? Или пока все не уйдут, и тогда он начинает нажимать эту кнопочку, да? Я думаю, что это этот парень. Так, ну или вот этот зелененький. Короче, ребят, можно думать на кого угодно, но наверняка знать важно. Смотрим дальше, кто трется у нас возле этой кнопки. Никто не трется, пойдемте, ребятки, в рубку тогда наблюдателя посмотрим. Я помню, что здесь зеленый у нас терся возле этой кнопки и синий. И кто-то из них точно постоянно ее юзает. Давайте сюда забежим. Так, красный убежал. Забежим сюда и попробуем заюзать камеры наблюдения. Может быть, у нас через камеры получится посмотреть, где же этот гад скрывается. Так, смотрим, друзья. К нам никто не подходит. Здесь на переходах вижу, никто не бесчинствует. Смотрим, все, пока спокойно. Так, вижу, голубенький побежал. Голубенький побежал. Так, красный, зеленый. Так, так, так, смотрим внимательно. Никто подозрений никаких абсолютно не вызывает. Красный тоже, смотрю, бегает просто и никого не трогает. Так, отлично. Также контроль. Так, красный бежит уже к нам. Я вижу, что красный здесь. Ой-ой-ой, смотрите, что творится. Красный только что порвал меня. Это красный, друзья. Красный только что а, меня загасил в рубке. Надо срочно против этого типа что-то делать. Так, интересно, я в качестве приведения могу как-то дать понять людям. Так, секундочку. Надо как-то повоздействовать. Да, вот тут, смотрите, красный бегает, да. И он может спокойно перебить всех. Ага, вот оно как, даже, ребятки, красный оказался предателем, он теперь бегает, просто-напросто вскрывается, очень аккуратно действует парень, да, вот смотрите, еще один здесь стоит, ничего не делает, и он вроде бы как с осторожностью подходит к нему и пытается, наверное, тоже его уничтожить, так, а как мне а помочь своей команде, я не понимаю, так, выполнять задание столовое. двое, трое, в столовой трое, я так понимаю, да, мне так как приведению можно как-то поспособствовать, нет? Да, ребят, был я тоже уничтожен. Так, а вот эти вот что за лазейки такие? Я на них тоже могу как-то как -то взаимодействовать? Нет, с ними? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Да, я, да, ребят, я могу выполнять, помогать э, задания. Так, ну что ж, нажимают кнопочку. Э, мне голосовать, к сожалению, нельзя. Э, можно смело голосовать за красного. Но я никак не могу оповестить свою команду. А давайте попробуем. Э, убийца. Убийца. Красный. Убийца красный. Но, похоже, мои, друзья, сообщения не доходят. Мои сообщения совершенно ни до кого не доходят. И потому что я уже выбыл из игры и просто никому не могу дать совет. Черт возьми, друзья, я думал совершенно не на того парня. Я думал, это синий, а это оказался красный. Он четко знал, что кто-то будет оставаться в наблюдательной рубке и... Действовал хладнокровно. Так, ну что ж, выбывает кто у нас? Выбывает синий, да, к сожалению. Но это не убийца. а Убийца у нас, значит, красный, друзья. Нужно красного срочно отопить. А, как, при... как привидению мне как-то можно здесь взаимодействовать. Давайте посмотрим. Так, красный, уже два привидения. Я вижу привидений, да, так же, как привидение. Осталось всего три человека. Вот этот парень у нас является сейчас тем самым убийцей, предателем, который постоянно всех... А, Постоянно всех вырезает, да И в начале игры, скорее всего, у него была такая тактика Что он просто трется здесь Возле кнопочки, по необходимости Ее нажимает, чтобы никто не видел Да, ребят, летаем, смотрим а, Летаем, смотрим в качестве привидения Мы сейчас играем И не можем понять, куда у нас делся красный Я, конечно, старался, за ним наблюдал Да, он постоянно же трется возле кнопки, да И он иногда на нее нажимает Ради того, чтобы просто-напросто проголосовать И выкинуть кого-нибудь еще с этого корабля Да, красный действует, конечно же, тактично Сколько у нас человек осталось? Два человека у нас осталось Да, смотрите, как он осторожно действует Он не пользуется даже всеми плюшками, которые ему положены А просто выжидает время Никто не подозревает Да, видите, вот как он сейчас поступил Только так предатель может делать Что он может просто-напросто пройти сквозь вентиляцию И его никто не заметит Да, он просто просто-напросто ушел незамеченным. А мы можем, как привидение, летать вообще, где попало, исследовать весь корабль. Интересно, отсюда куда этот красный может попасть? Давайте пойдем посмотрим. Не знаю возможностей своих я, как привидение, но попробую, наверное, чем-то помочь. Так, вот сюда заходим. Вот сюда можно нам зайти, да, давайте здесь попробуем заюзать. Мы же можем, вроде бы как, да, поражение, поражение, друзья. Этот парень у нас всех просто-напросто уничтожил. А мы ничего не смогли сделать, черт побери, друзья. Я даже не думал на него. Ну что ж, давайте попробуем еще разочек. Давайте, ребят, продолжаем играть в Among Us или среди uh, нас. Ты можешь стать членом экипажа, либо же предателем. Итак, мы врываемся по-быстренькому в новую команду. И давайте посмотрим, кем же нас сейчас определит игра. Я бы, конечно же, хотел побывать в шкуре предателя, и посмотрел бы на геймплейчик С той стороны, да, потому что я ни разу Им не был, и меня всегда игра определяет Именно членом экипажа Так, ну что ж, смотрим, когда у нас наберутся персонажи Да, смотрю, у нас набирается толпа а, Мы оранжевого цвета Это, в принципе, наш а, практически родной а, Цвет, и это очень-очень хорошо Так, ну что ж, смотрю, публика набирается Друзья, скоро мы выдвигаемся а, Наша задача, конечно же, как члены Экипажа, если мы будем членом экипажа Определить предателя среди нас Или же, если мы станем предателем, то нам необходимо уничтожить всю команду, которая всю команду и всех членов экипажа. Все, отлично, ребят. Еще один человек подошел, посмотрим, кем же нас определит игра, кто, кто же мы сейчас. Мы опять члены экипажа, но, блин, я хотел поиграть за предателя, было бы очень круто. Ну что ж, давайте, ребят, думать, кто же из нас а, предатель. Пока что неизвестно, да, неизвестно, кто же у нас здесь такой а, нехороший а, персонаж. Пока тремся в центре, М -м, наша задача пока мы в столовке находимся, а в комнату управления надо бы сходить. Давайте Попробуем. Так, желтый тут остался. Я так понимаю, основная задача предателя посмотреть, кто куда разбежался, да. А уже после делать свои грязные делишки. Так, тут уже ждет один человек. Ждет, ждет, не дождется. И что это было? Не понял я. Кто у нас там подал тревогу? Что это там такое? Давайте подойдем, посмотрим. Что это у нас тут такое? Утечка кислорода. Ой, ой, ой, ой, -ой. надо срочно решить проблему. Так, 8, 2, 2, 9, 8. Окей, вроде бы справились с этой задачей, отлично. Я так понимаю, каждый из членов у нас должен справиться с этой задачей, чтобы у нас э, не пострадала вся команда. Так, хорошо, идем дальше. Идем дальше, проверяем, пока я не вижу, чтобы кто-то а, каких-то противоправных действий а, совершал Вот Тимур у тебя странно очень себя вел, сейчас, да, он тут просто в уголке заныкался Но мы постараемся, будем надеяться, что это, конечно же, не он Так, идем, ребятки, идем, здесь что у нас такое? Здесь тоже нас много очень народу Давайте постараемся сейчас соединим все провода Так, красный сюда, желтый сюда, синий и вот так вот, друзья, отлично Так, так, так, что-то я не понял, где свет? Мы очень плохо видим. Смотрите, какая видимость у нас хреновая. У нас очень хреновая. Так, почините свет. Давайте сходим, починим свет. Иначе мы очень плохо сейчас а, видим. ой ой ой ой Смотрите, ребят, красного только что убили. Кто же у нас убил красного? Давайте посмотрим. Кто же это мог быть? Кто на кого думает? Кто на кого думает? Думает. Кто на кого думает? Яна Тимура. Коричневый. Коричневый. Это коричневый, давайте, ребятки, коричневого попробуем выберем Да, я думаю, что это Тимур, потому что как-то он странновато себя вел, когда я подбегал Он как-то гасился именно в том месте, где гаситься бы и не стоило, где-то в тупике Быть может, он только что новый игрок, а быть может, у него были какие-то определенные планы Так, то, что думает, ребятки, по поводу? Это желтый, я белого возле трупа видел Белого возле трупа видел, так, в смысле? Ну, тут, ребят, ни, ни в коем случае нельзя поддаваться, да, вот этим всем советам. ХЗ, я один точно э, желтый. Да, то есть тут нужно конкретно знать, кто у нас убийца. Так, ну что ж, смотрим, кого мы сейчас выгоняем. Это желтый. Выкинули желтого. Так, оказалось... Ага! Год в... Он оказался предателем. Как быстро команда смекнула. Я думал, конечно же, не на того. Но хорошо, что моя команда оказалась внимательной. И мы победили в этом состязании, в этом матче. Победа, друзья! Победа в Among Us. У нас уже в эфире второй раз. С нетерпением хочется поиграть. Я надеюсь, что меня игрушечка сегодня определит каким-нибудь предателем. Давай, Давайте ворвемся еще в какую-нибудь игру. Так, врываемся и смотрим. Ой, ой ой ой ой черный цвет мне дали. Офигеть, какой интересный цвет. Так, ну что ж, продолжаем Быстро у нас набирается пачечка И врываемся Кем нас выберет игра, давайте посмотрим Но лично я бы хотел поиграть за предателя Мне очень интересно, какие же у него функции Так, опять член экипажа И среди нас опять обнаружен один предатель Так, ну что ж, выдвигаемся Какие у нас задачи есть, глянем карту Управление, медпункт, электричество ой ой ой ой зеленого уже убили А кто пошел с зеленым? А почему сразу троих? Не понял я а почему так много? А кто убил троих-то, я не пойму. И кто же мог бы быть предателем? Я труп видел. Кто? Уже троих. А -а -а. А -а -а, так, так, так. А против кого? Против кого? Кого голосовать? Против кого голосовать? Что-то не пойму. А -а -а, так, проголосовало. Осталось три. Не пойму, друзья, подскажите, подскажите Розовая А, Возможно, я и буду не прав Ну, давайте попробуем, ребятки, за Розового проголосуем Да, дал я свой голос за Розового Возможно, он и есть убийца Но смотрите, друзья, аж троих уже успели завалить И только после этого нажали на кнопочку Я просто э, в шоке Таким образом, предатель реально может убить просто-напросто всех Если не успеть вовремя Так, ну что ж, голосуем, пробуем Голоса, кстати, отзывать обратно уже нельзя, то есть передумать. Если мы за кого-то оставляем голос, то все, друзья, наш выбор уже сделан. И мы уже откатить, как говорится, эту ситуацию не сможем. Так, ну что ж, смотрим. За кваса проголосовали трое, за розовенького. За, за меня зато никто не проголосовал. Ну что ж, смотрим. и Итак... Не был, кстати, он предателем. Ложная тревога, друзья, ложная тревога. Видимо, предатель у нас гораздо умнее, чем мы а, думаем. Ну что ж, друзья, смотрим, кто же из нас, а, кто же у нас предатель. Предатель действует очень-очень-очень а, резко, я смотрю. Он просто-напросто вырезает всех а, подряд. Так, ну что ж, давайте попробуем вставим карту. Так, берем карту, вставляем карту. Проведите карты, проводим. Почему? Почему? Почему не работает карта? А как надо проводить? Вот, отлично. Три раза потребовалось, чтобы провести. Так, идем. Провели мы карты и идем дальше. Где-то среди нас есть предатель. Так, возле, возле этой рубки не вижу я никого. Вижу только вот этого человека оранжевого. А, но я не уверен, что он предатель. Опять, ребятки, труп, смотрите, желтый. Здесь, ребят, трупешник. Смотрите, желтый трупешник тут у нас находится. ой ой ой ой ой Желтый трупешник, друзья. Я не знаю, кто это бы мог быть, но здесь желтый трупешник. Так. А -а -а, утечка кислорода. Давайте попробуем восстановить, ребятки, количество кислорода. Так, так, так, заходим. Я не уверен, что я справлюсь. Так, секундочку, э -а, секундочку, секундочку. 31, 4, 2, 0. Восстановили мы утечку кислорода. Так. Ну, я так понимаю, нужно всем... Э Нажать на это же дело. ой ой ой ой друзья, красный, поражение, это был красный, как он быстро всех порезал, я просто-напросто а, в шоке, никто ничего не успел а, сделать. Да, ребятки, тактика, убей быстро всех, здесь очень хорошо работает, но все-таки давайте, ребят, попробуем. Продолжаем играть в Among Us, давайте ищем еще одну игрушечку, да. Итак, наконец-таки нажали на кнопочку. Готово, врываемся. Мы опять член экипажа и для нас привычный цвет, смотрю, стоит. Так, ну что ж, пробуем. А, предатель только один, друзья, и нам необходимо выследить этого а, парня. Не знаю, как даже быть, но вот Саша, смотрю, стоит так. Кто нажал на кнопочку? Кто же нажал на кнопочку? Не пойму. Давайте попробуем скипнем, потому что ни нихрена непонятно. Как-то можно же скипнуть, правильно? И Кто? И что? Мы не смогли принять единого решения. Голосование пропущено. Двух, два предателя? А почему два предателя? Я в шоке. Почему, друзья, два предателя? Здесь какая-то особенная у нас, смотрю, игра. Два предателя у нас сейчас здесь. Двое. Я так понимаю, двое предателей сейчас организовали эту игрушечку. Только я не могу понять, кто. Так, что у нас здесь? Давайте попробуем сделать что-нибудь. Здесь надо что-то сделать определенно. Но я пока не пойму, что... Так, так, так. Секундочку. Кто предатель, неизвестно. Надо, мне кажется, держаться кучно. Так, синий, черный. Пока непонятно, друзья. Пока непонятно. Давайте, может быть, попробуем мы... Сейчас, ой-ой-ой, все сделано Все сделано и у нас победа Просто-напросто победили на изи Причем я вообще ничего не сделал Продолжаем, друзья, играть в Among Us Или же среди нас Попытаемся все-таки игры выпросить Чтобы она нас сделала предателем Мне уже очень хочется поиграть за, за предателя За простого члена экипажа я уже наигрался И, конечно же, хочется себе новую роль Итак мы опять члены экипажа Будет сложно выявить, но мы постараемся Среди нас есть один предатель, поехали Куда нам сейчас вырываться, не пойму а, В оружейку поехали Поехали в оружейку. Здесь, я так понимаю, у нас а, квест Нужно выполнить квест Так, не понял Взрыв реактора, ё мое, надо срочно Починить реактор, бежим к реактору Очень, смотрю, опасные У нас сейчас Опасные дела обстоят Давайте, ребят, бежим к реактору, надо срочно чинить реактор Один из двух один из двух. Что-то я не был еще на этом задании. Так. Все, починили реактор. Починили. Белого убили. Только что белого убили. Где-то у нас белый затерялся. И его убили. А кто мог убить? Не пойму. Так. А кто, кто, кто? Кто может кто? Кто? Давайте, ребят, спросим, кто был убийцей. Это синий. М так проголосовала, красный проголосовал за, си за синего, а, все понятно давайте тоже попробуем за а, вот этого парня проголосуем, потому что обычно может быть тактика такая что кто первый прописал возможно он и есть предатель но лично это пока что а, мое мнение давайте посмотрим за кого у нас проголосует последний, синего выгоняем мы выгоняем синего, но он не был предателем. Мы ошиблись, друзья. Предатель среди нас снова остался. Я вижу, сколько у нас игроков осталось. А, ну что ж, давайте попробуем сейчас выяснить, кто же все-таки является предателем. Поехали. Я попробую сейчас в рубку смотрящего пройти. По крайней мере... Так, так, так, секундочку. Что это было? Что это было у нас? У нас утечка кислорода. Так, бежим, друзья, бежим. На утечку кислорода срочно срочно на утечку кислорода проходим здесь, так, я что-то не туда пошел, походу, да я не туда, друзья, пошел надо быстренько, так, я смотрю стабилизировалось все у нас давайте сходим в рубку командующего так, зеленый пробежал, а мне нужно в рубку сейчас, да, так, не реактор мне нужен а мне нужна рубка, вот она, рубка у нас давайте посмотрим за людьми кто у нас что здесь делает так, красный, смотрю, следит за мной Глеб красный следит за мной здесь так, черный, желтый пробежали. Но у них все в порядке. Так, зеленый, черный ко мне бежит. Черный мимо меня только что. Черный заходит к нам. Черный зажег, и он нас, друзья, вырубает, это черный, черт возьми Черный только что вырубил нас, черный, черный, это черный, смотрите, черт побери, друзья Черт побери, черный был, был у нас предателем Так, ну что ж, за кого? Мы не смогли принять единственное решения. Ну как так-то? Надо было, друзья, принимать решение Так, ну что ж, нам надо помогать, я так понимаю, команде Давайте вооружейку смотаемся быстренько я могу же, как привидение, выполнять команды или что? Что вы тут можете сделать? Давайте посмотрим. Так. download. Я, кстати, могу просто помогать команде и выполнять вот такие вот задания побочные. Ну что ж, давайте, ребятки, пробуем. Выполняем. Помогаем нашей команде. Так. И? И что? Почему-то почему табличка заполнения стала, наоборот, меньше. Опять, смотрю, какая-то у нас тут причина Важно, давайте, ребят, помогаем команде Как можем, команда пока что Еще, видимо, не знает, кто из нас предатель Так, что у нас здесь Давайте тоже попробуем Загрузим Загрузим данные Так, так, так Пока что, ребят, о, отлично Продвинулось у нас немножечко Идем дальше, а что мы можем еще сделать Так, хранилище Черный, вот он где бегает Черный, да, у нас очень опасная ситуация Черный, конечно же, у нас является Сейчас самым главным предателем здесь Но никто из команды этого, я так понимаю Не понимает, где здесь что можно сделать Давайте здесь что-нибудь поможем Так, задание выполнено, отлично Я так понимаю, мы починили компьютер ведение Так, идем дальше Ага, понятно Так, идем дальше, здесь очень опасно Никто не хочет у нас а, Просто так умирать Нам нужно выполнить все задания Нам осталось их совсем немножечко так, нам, нам нужно электричество, черт возьми Нажал желтый на кнопочку и Смотрим, осталось всего три человека Желтый, красный и черный Выбирайте уже кого-нибудь Давайте уже выбирайте До сих пор не может команда понять Похоже это, ребятки, опять а, Опять проигрыш Черный Ну вот этих вот типов точно не видят Те, кто живые а, Их вижу только я, но я сказать ничего не могу Да, это понятно, нас не видят Нас они не видят нас они не видят, потому что мы духи. Мы ж духи. <свят> да, мы ж духи, нас они не видел. Я видел черного, убил зеленого. Да, я смотрю, в принципе, была попытка на черного. Если бы они оба проголосовали за черного, то тогда бы мы победили. Принято решение пропустить. Почему пропустить-то голосование? Я не понимаю. Надо было, надо было выбирать выбирать кого-то. Да, двое осталось. Осталось два человека. Так, надо ремонтировать Реактор. Надо ремонтировать реактор. Что у нас здесь? Давайте посмотрим. Так, понял. Какие кнопки нажимать? Какие надо нажимать кнопки? Не пойму. Очень опасная ситуация. А, подождите, подождите. Нужно срочно восстанавливать. Вот здесь что-то надо заюзать, я так понимаю, да? А как мне заюзать? Я должен заюзать! Поражение, друзья. Поражение мы не успели, видимо. Просто-напросто заюзать то, что нужно было. И у нас есть... Один, один, ребятки, предатель. И мы проиграли, к сожалению. Опять, друзья, члены экипажа. Поехали. Так, ну что ж, нам надо выследить предателя. Смотрим. Так, кто-то покинул игру. Очень-очень странно. Так, давайте выполним здесь задание. Здесь пока вроде нельзя выполнять. Так, что ж такое? Кто-то уже нажал на кнопочку. Почему так быстро? Почему так быстро? Я не понимаю. А, я так понимаю, одно... а ну он сам вроде вышел. Я пропускаю. Я пока не знаю, кто у нас... А, предателем является Просто пропускаем, чтобы не затягивать слишком надолго Принято решение пропустить голосование Все правильно, давайте, ребят, будем смотреть дальше э, из, И искать предателя и Идем, разбегаемся, разбредаемся а, Необходимо просто-напросто так, смотрю, зеленый стоит, синий с ним стоит Зеленый, черный почему-то стоят Так, ладно, ребят, смотрим а, Нам необходимо выбрать карту Так, отлично, давайте сходим в комнату 2 так, я почти попался. Я думаю, что это синий. Это может быть синий. Так, идем, ребятки, сюда. Здесь нужно выполнить задание. Давайте выполним задание. Так, надо бы рубильник включить. Включаем рубильник. И что? И что? Я не понял. Так, сбрасываем лишний груз. Отлично. Здесь надо просто постоять, я так понимаю, да? Хорошо, задание мы очистили. Выбрали, значит, правильное решение. Интересно, сколько у нас еще осталось а, людей Так, секундочку Здесь у нас двое Так, здесь какой-то квест у нас есть Давайте выполним сейчас его а, Бегаем Не обращаем внимания на то, что происходит у нас рядом Так, сбрасываем еще один отсек Пока что все хорошо Вроде бы идет Пока что дела идут хорошо Задание выполнено, коричневый пробежал только что а, Вы видели, проведите картой где надо что еще выполнить, не знаю Давайте, ребята, ищем места Так, так, так Кто здесь стоит? Нет? Возле этой кнопки Здесь бегаю только я, пробегаю мимо Так, еще, ребят, смотрим на карту Электричество нужно нам сейчас в, электри... в отдел электричества Медпункт Так, белый пробегает мимо а, Медпункт а Мне нужно ниже Так, пока что вроде тоже беспалево Так, стоит один желтый здесь смотрит Непонятно, кто это, предатель или же нет? Так, забегает к нам коричневый, желтый. Здесь прям двое. Здесь прям двое, смотрю, у нас. Надо все-таки посмотреть, попробовать. Возможно, мы кого-то увидим. Так, смотрим, друзья. Так, белый пробежал, розовый. Зеленый, розовый. Пока что вроде бы все довольно-таки у нас демократично. Так, смотрим еще. Белый. В нашу комнату пока никто не забегает. Так, секундочку. Нам необходимо сейчас а, кое-что здесь сделать забегаем забегаем в эту комнату нам необходимо так удерживайте удерживаем отлично стабилизация на стабилизация у нас настроена и продолжаем смотреть из этой комнаты продолжаем смотреть красный а, синий все вроде нормально возле нас стоит коричневый он прям ждет пока кто-нибудь убежит тут либо коричневый либо желтый продолжаем следить смотрим на подозрительных людей но пока ничего не можем найти Так, зеленый к нам подбегает Тут собралась вся толпа Так, убили черного Убили черного А кто мог черного? Зеленый, синий Кого с нами не было? Снупдога с нами не было Красный, наверное Это красный, красный Красный, скорее всего Потому что с нами было много народу Так, секундочку Ну, по-моему, черный тоже же. Сна... Нет Так, по-моему, красный Давайте попробуем за красного проголосуем Я голосую за красного Потому что вроде бы как красного с нами не было И черного вроде бы тоже с нами не было А все остальные вроде бы члены с нами были Количневый был Это был белый хм, странновато Кстати, белого тоже не было Да, да надо, надо здесь быть очень-очень осторожным с выбором. Ну, лично я думаю, что это красный Потому что и красного вроде бы тоже не было Или мне изменяет память Слушайте, похоже, я не видел красного с нами То есть мы когда стояли в рубке В рубке, естественно, действовать небезопасно Потому что все бы увидели Да-да-да а, Ждем, ребятки, красный, смотрите, дольше всех отдает свой голос Возможно, это он Да <had> он> Ну что ж, голосуй уже Голосуй уже, давай, голосуй Давай, голосуй Голосуй, блин Красный. Ну, лично я думаю, что это красный, друзья. Да, это мое мнение, потому что его с нами не было. И, скорее всего, он где-то и прирезал черного. Хотя и белый тоже мог это сделать, но а, не факт. Так, быстрее, да. Желательно бы нажать побыстрее. Он не хочет просто вылетать. Так. Скиплю. Все за красного проголосовали, потому что я так написал. Ну что ж, давайте посмотрим и... Что у нас, друзья, вылетает красный Снупдог, да, друзья, все верно Я все-таки был уверен Что у нас красный Будет предателем, потому что его с нами в рубке Не было, с нами было очень много игроков Но красного с нами не было и черного Тоже не было, они где-то шастали по базе И в итоге красный его и Прирезал, поэтому, друзья Все у нас логично, ну что ж, выявили Мы им предателя, поиграли сегодня, значит Мы в игрушечку под названием Among Us К сожалению, не получилось у нас У самих стать предателем, но я думаю мы обязательно в следующих моих видео по игрушечке Among Us а, Станем, попробуем предателем И попробуем выиграть, именно играя за роль а, предателя Ну что ж, зритель, что ты думаешь по поводу игрушечки под названием Among Us? Пиши, пожалуйста, свое мнение по этому поводу в комментариях А за кого ты больше всего любишь играть в игрушечке под названием Among Us? Напиши, пожалуйста, свое мнение в комментариях Я, конечно же, тебе отвечу Ну и, конечно же, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал И жмите в колокольчик, чтобы не пропустить самые важные события на канале. Играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея!